Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим дальневосточную солянку. Для этого нам понадобится капуста морская, кальмар, морковь, лук репчатый, огурец маринованный, чеснок, черный перец, томатная паста, масло растительное, соль, сахар, крахмал и вода. Сушеную морскую капусту замочите на час замороженную дайте ей время оттаять отвариваем морскую капусту в подсоленной воде отвариваем капусту до готовности готовую капусту от, от, откидываем на дуршлаг в подсоленную кипящую воду на одну минуту отпускаем кальмар Мелко нарезанный лук и чеснок, кубиками нарезанную морковь обжариваем на раскаленном растительном масле. Наша морковка стала мягкой и поменяла цвет. Теперь добавляем томатную пасту, черный перец, соль и сахар. Все перемешиваем и тушим несколько минут. Тушим несколько минут на среднем огне. Добавляем крахмал, разведенный в воде. Тушим еще около двух минут. Добавляем мелко нарезанный кальмар, морскую капусту и маринованный огурец. Все хорошо перемешиваем и выключаем огонь. Нашей солянке даем настояться минут двадцать. Наша солянка готова. Приятного аппетита!